Я прекрасно понимаю, что э, в основном э, мы говорим о внешних э, каких-то факторах, о внешних взаимодействиях, но хотелось бы больше услышать о том, что мы можем дать человеку, какие процессы исцеления, осознанного понимания процессов, осознания себя, чтобы человек стал э, более позитивным, э, светлым, э, Таким образом он начал гармони... взаимодействовать со своим внутренним миром, с внешним, в гармонии.